Привет, кулинары! Сегодня у меня первая домашняя съемка после длительного летнего периода. Летом я работал только на улице, только на выездах, потому что на улице реально классно на природе готовить. Дома сейчас непривычно немножко. Сегодня я хочу вам показать, как можно улучшить ваш любимый салат оливье. Многим даже не нужно будет нарушать его рецептуру. Вам достаточно будет взять одну из нескольких идей, которые я вам сегодня предложу. По основному составу салата будет, как у всех, морковь вареная, картофель вареный, яйца, ну и, конечно, малосольные огурчики. А дальше будут идеи. Сейчас я это все быстро почищу и продолжим. Первое, что можно заменить, это привычную всем вареную колбасу. Замените ее обычной говядиной. Возьмите предварительно, сварите ее. Добавьте черный перец, душистый перец, лавровый лист. Можно добавить каких-нибудь специй любимых. Потом ее порезать добавить в оливье. Я вас уверяю, это будет гораздо вкуснее. А по цене не намного дороже, чем вы купите хорошую колбасу. Если не хотите говядину, можете сварить язык. Это будет еще лучше. Не хотите варить? Купите готовый. Есть э, готовая э, допустим буженина с языка или ветчина. У каждого по-разному это называется. Куча готовых можно... Да даже элементарную буженину. Если вы купите и порежете, это будет гораздо лучше, чем колбаса что касается яиц может быть такое что вы их сразу не доварите это зависит от того какой свежести яйцо. в моем случае я вообще первый раз столкнулся варил 10 минут яйца чтобы приготовить их в крутую а в итоге не получились смятку пришлось переваривать но в процессе я пришел к тому что оказывается можно было их не переваривать достаточно почистить от шкарлупы и положить целый обратно в кипяток в котором мы их варили чуть-чуть там они там две-три минуты полежат и они дойдут ну, если вы кипяток слили, конечно, то тогда, наверное, надо заново все готовить. Еще две идеи, которыми вы можете улучшить свой салат Оливье. Используйте свежий огурец. Добавляйте его вместе с привычным соленым прям в салат. И еще один момент. Сейчас я вам покажу. У нас уже нарезанный есть. Возьмите ступку. Немного огурцов порезанных. Подавите. Хорошо подавите, а можно даже через блендер пропустить. Берем майонез, который мы будем заправлять оливье. И добавляем прямо в эти огурцы. Сразу из расчета, сколько нам майонеза понадобится. По поводу майонеза тоже хочу отдельную рекомендацию вам дать. Используйте классный майонез. Не жалейте денег. Вы же на салат не жалеете, на майонез тоже не жалейте. Я использую, это не реклама, но я этот майонез очень люблю. Я использую Hellman's потому что все остальное для меня уже не майонезы. Ну или если вы самостоятельно умеете готовить классный майонез, без проблем можете его использовать. Mm -hmm. Еще одна идея по поводу горошка. Возьмите свежий, купите замороженный в супермаркете, разморозьте его медленно под морозилкой, медленно, ни в коем случае не в воде, и добавьте, не используйте горошек консервированный. По цене вам выйдет, да, наверное, даже дешевле, чем обычный консервированный горошек, и это будет гораздо вкуснее. Зачем это нужно? Масло работает как проводник. И любой салат это смесь разных вкусов. Да? И не зря добавляют туда масло, чтобы эти вкусы друг с другом смешались. Сейчас мы сделаем то же самое. Добавил несколько столовых ложек оливкового масла. Можно использовать подсолнечное, но обычное, рафинированное вообще, чтобы не было запахов. Перемешаем. Хорошо перемешиваем, прям очень хорошо. Масло сейчас полностью смажет все наши овощи и теперь его можно будет отставить. И пока он будет настаиваться, в этот момент вы можете заниматься приготовлением других блюд. Теперь заправим майонезом. Только не забываем подсолить немножко. Потому что ничего не соленое, кроме огурцов. И я добавлю, добавлю немножечко, чуть-чуть остроты, так вот, чтобы еле-еле тоненько-тоненько свежего молотого перца. Ну, я так люблю. Теперь заправляем. Огурцы с майонезом и перемешиваем. Надо же нормальные ложки только для этого. Если майонеза будет мало, то мы уже обычные добавим. Обычно тебе что ты без огурцов? Да. Да. Ну, до заправить. Mm -hmm. Я вообще не люблю, когда в Оливье много майонеза. Ну, Я так смотрю, этого достаточно, кстати. Готово. попался горошек да так необычно смотришь на улице такая погода все в снегу тут свежий горошек необычно но очень вкусно давайте быстро еще раз пробежимся что нужно чтобы улучшить ваш привычный салат оливье сделать его вкуснее рекомендую заменить колбасу говядиной мясом либо языком либо какой-нибудь классной бужениной второй момент добавить Свежий огурец, подавить этот огурец, смешать его еще дополнительно с майонезом, который вы будете добавлять. Добавить свежий горошек, который вообще не проблема сейчас приобрести. Покупайте мороженый, размораживайте его медленно, добавляете. Добавляйте немного оливкового масла или подсолнечного рафинированного, чтобы смешать вкусы и чтобы они настоялись. Салат будет более насыщенный. Ну и все. Подписывайтесь, лайкайте, дергайте за бубенчик. И всех с Новым Годом!